Сегодня у нас lesson number 80, урок номер 80. Его тема to drink, то есть пить во всех временах группы present. Дорогие друзья, мы не будем забивать голову, я не буду вас в ростационного исполения в 8. всеми временами достаточно сказать, слышите? В, языке, в русском есть три времени. Будущее, настоящее время и прошедшее время. Вот будущее время, вот настоящее время и прошедшее время. Во всех трех временах без исключения могут быть предложения. Утвердительные, вот они все, могут быть отрицательные, вот они все, и вопросительные. Здесь можно очень легко самому разобраться, как формируется вопросительное предложение, как утвердительные, как отрицательное. Напомню только, что во всех вопросительных предложениях основной глагол не меняется. Видите? В отрицательных предложениях основной глагол абсолютно нигде не меняется, только добавляются к нему частицы. Вот. В будущем времени вил добавляется, в настоящем do, does и в did. Глагол только меняется вот здесь. В утверждении в настоящем времени добавляется s, если он она, оно. И в прошедшем времени добавляется ID, если глагол правильный. Если неправильный, то по таблице неправильных глаголов третья колонка. Вот и все. В этом мы проходили. Это есть в моих уроках. Это можно найти. Переходим дальше. Итак, дорогие друзья, мы знаем, что есть настоящее, прошедшее и будущее время. И в каждом из этих времен есть три типа предложений. Вопросительные, отрицательные и утвердительные предложения. Сегодня мы будем говорить только о настоящем времени. Только о настоящем времени. И в этом настоящем времени есть четыре типа действий. Не четыре времени, как обычно нам в W, но, а четыре типа действий. Мы будем везде брать глагол drink, to drink, то есть пить. пить. Итак, первый случай, первый тип действия, это когда у нас простое предложение. Какая же для него используется... Ну вот, давайте посмотрим. I drink. Это настоящее время. Я пью. Что это значит? Я пью воду. I drink э, холодную воду. I cold water. Я пью холодное пиво. Я пью водку. Я пью пиво с моими друзьями. Это все обычное, простое предложение в настоящем времени. Я пью э, пиво с моими друзьями и закусываю в обла я пью молоко каждый день я пью молоко 25 раз в день понимаете да вот. я не пью минеральную воду каждый день это все обычное простое предложение в настоящем времени мы пьем, мы не пьем значит они пьют, она пьет например шитринс воду каждый день все обычное предложение обычный тип действия Present Simple то есть настоящее простое предложение когда глагол нигде не меняется I drink и все, я пью воду я пью мою воду I drink my water. все, это обычное предложение если вам, например, звонят вы находитесь в ванне и используется вот этот тип действия Настоящий длительный. Что такое настоящий длительный? Это действие, которое показывает, что это процесс, что это длительность, что это непрерывность. Например, когда вы сидите в ванне и просвенел вам звонок, представьте такую ситуацию, вы что ответите? Я моющийся. I am washing. Washing. В конце инк. Инговая In форма. Я нахожусь в процессе. Я нахожусь... Значит, в длительности, в непрерывности мытья в ванне Вощь. если вы в это время покупаете вам звонят значит вы есть покупающий если вы что-то берете вы говорите I am taking taking я есть берущий Или вы, если вы кому-то что-то даете в данный момент, в данную секунду вы говорите I am giving давать giving giving я есть дающий я есть броющийся я есть моющийся в данную секунду в данную минуту если вас спрашивает кто-то что вы делаете все или вы если читаете книгу и ты что делаешь там кто-то спросил с другой компьютер вы говорите I am reading я нахожусь в процессе я нахожусь в длительности I am reading в данном случае Значит, настоящая длительность, этот процесс такой, который непрерывность. I am drinking. Здесь мы, говорите, здесь мы говорим в настоящем, простом предложении. Я пью воду каждый день, через день. Я пью воду с моими друзьями. Я пью пиво каждый месяц. Вот. Я пью пью пиво э, с моими друзьями. Значит, Это I drink. А здесь я есть пьющийся, или он есть пьющим, или мы есть пьющими. То есть здесь инговая форма используется. И обязательно глагол в настоящее время, который показывает, что именно в настоящее время I am drinking. я есть пьющимся, пьющим вернее, в настоящее время. Здесь я просто пью, я каждый день пью, я через день пью. Это настоящее простое действия действие факта вот. или я не пью, или я сто раз в день пью это обычное предложение I drink время. а здесь именно показывает в настоящем времени в эту секунду, в этот самый момент что вы делаете I am drinking я есть пьющим данный момент но иногда в английском предложении не иногда, а даже часто очень нам приходится использовать вот этот тип действия настоящее завершенное я купил я помыл я побрил я значит дал я отдал я забрал я пришел это результат здесь мы говорили о процессе вот здесь в этом типе предложения я есть моющим когда используется глагол в настоящее время am, Drinking, или he is drinking он есть моющимся а здесь говорится в результате я помылся вот если вы вышли из ванны и сказали I wash washed, я помылся wash it, это прошедшее время то вас никто не поймал с вас вода капает вы должны сказать I have washed у меня I have I, в настоящее время have вы вышли с ванной I have washed. это привязано к этому моменту к настоящему у меня I have помыту. результат вот чем отличается настоящее завершенное вот, вот этих предложений здесь, что вы находились в процессе я есть моющимся а здесь вы вышли с ванной вы говорите I have значит мы говорим здесь appeal, I have Значит, drunk у меня, значит, выпито. Здесь drinking я есть, I am drinking я есть пьющий. Вот в данный секунду, в данный момент. А здесь I have drunk, I have drunk у меня, I have drunk это э, третья форма глагола от слова пить, drink вторая drank, и третья drank, то есть в настоящем, завершенном типе действия должен использоваться глагол have и drank в данном случае. Если вы вышли с магазина, например, важно, чтобы вы уловили суть, вы же не скажете, ай, вот, я купил, вас просто никто не поймет, будет же стоять, скажет, ты что, купил когда, месяц назад или вчера? Если вы скажете, I bought, я купил тебе там шубу. Нет, так нельзя сказать. Надо сказать, I have bought тебе шубу. Вот она, пожалуйста, в пакете завязана. Все тут, как полагается. I have bought. Я купил. У меня куплено буквально. I have bought. Это куплено. Тоже неправильный глагол. И третья форма используется. Вторая и третья совпадает. Buy bought. BOT. Buy bought. Вот супадает, Вторая и третья. Я купил. Или вы, если вы, э, значит, результат, результат. Здесь процесс, мы говорили. Здесь процесс, все. Я есть тринки, пьющий. Здесь I have drunk. Я выпил. Все. У меня это сделано. Дран. У меня выпито. Вот. То, э, если вы, например, э, что сделали? Если вы вышли с парикмахерской, значит, вы не скажете, значит, э, ну, что я есть подстригающийся. Это когда вы там находитесь, то вы говорите, «I am м подстригающийся. Шейвинг. А здесь, когда вы хотите сказать, что я подстригся, все. Оно как звучит, как прошедшее время, но надо использовать вот здесь. I have drunk допустим, у меня выпито, а если вы вышли из парикмальчика, вы должны сказать I have shaved. Shaved – глагол правильный. Добавляйте глагол основному бриться, shave, окончание идти. I have shaved. Что бы вы ни сделали. Вот к вам кто-то заглянул в комнату, вы закончили писать письмо. То есть к настоящему моменту. все, Вы должны сказать I have. Не я написал в прошедшее время, а I have написал. I have written. У меня написан. Если вы хотите сказать, значит, и перед вами лежит книга, вы ее закрываете. Вы не скажете I read, я прочитал. Вы должны сказать I have read. I have. Что бы вы ни сделали в настоящем времени, к настоящему моменту, вы должны сказать I have. У меня прочитано, I have read, у меня куплено, I have у меня помыто I have у меня убрано I have cleaned it. например комната I have значит I have у меня что бы вы ни сделали вы должны сказать в настоящем времени если это привязано к этому моменту у меня прочитано у меня куплено у меня продано у меня взято у меня отдано вы должны говорить I have это вот этот тип действия настоящие, завершенные. У вас это сделано в настоящем времени. По-русски это вроде как прошедшее время. В английском нет. Это тип действий, который привязан к этому моменту. Если вы, значит, э, ну, например, что бы еще сделали? Ну, ну что, написано же говорили, прочитано говорили, куплено говорили. Это все... I have ну, ну, Кто-то Кого-то вы побили Значит вы не, не должны сказать Я кого-то побил Вы должны сказать I have Побил вот. Или вы бежали вы Прибежали куда-то Результат хотите подтвердить Здесь результат здесь результат, Вы хотите показать Здесь вы показываете Длительность, процесс, непрерывность Если вы куда-то прибежали Значит I have Прибежал, бежал, I have run. То есть результат у вас есть. Вот. Если здесь вы что-то, допустим, резали, вы должны сказать I am, значит, cutting. Я есть режущий. Что-то там. Нахожусь в этот момент, в эту секунду. I am режущий. А здесь вы должны сказать, я порезал в этом времени. I have cut. I have. У меня порезано что-то. Я сделал на что-то. Это к настоящему моменту только относится. Только настоящему моменту. И здесь к настоящему моменту, к презенту относится. И здесь к настоящему моменту. Вот. Я, значит, порезал булочку. Значит, все. I have как булочку. И никаких везде. Вот. Я покрасил там стены. Все. Кажется прошедшее. Нет. I have покрасил стены. Я передвинул тумбочку. Все. Как вы скажете, в настоящем времени? К настоящему моменту. I have передвинул тумбочку. Все. там Я, значит, почистил полы или почистил ковров. Вы должны сказать I have. У меня это сделано. Глагол основной там почистил. To clean. Чистить. Clean it. Это глагол правильный. Просто добавляйте глагол окончания иди. Все это будет настоящее завершенное тип действия. Все сделано к настоящему моменту. У меня куплено, I have. у меня продано, I have. у меня взято, I have taken, у меня взято, значит, take, брать, took, взял, taken, третья форма, поскольку было неправильно. I have taken. Меня по мэту, I have watched, меня посмотрено, I have watched или looked имеет значения. У меня сделано, I have done, I have done, сделано, или I have made, тоже сделано. Очень нарисовано. I have painted. To paint. Рисовать. Paint painted. Нарисовано. I have painted. Это все вот сделано к этому моменту. Если вы к вам зашли и вы кисточку кладете, все, вы не должны сказать I painted картину. Я нарисовал мою картину. I have my painted. Потому что это к настоящему моменту относится. В данный момент времени к вам кто-то зашел и вы должны сказать I have painted. Вот, вот такое такой тип действия значит здесь мы показываем что это простое предложение вот здесь простое предложение я пью там каждый день через день я пью очень часто водку или я не пью водку с моими друзьями я только сам пью I drink здесь вы говорите что значит настоящее длительное что вы находитесь в процессе I am drinking я есть пьющимся сейчас данный момент, данную минуту. А здесь вы говорите, что у меня что-то сделано в данную минуту. Оно как прошедшее время, но это настоящее в английском языке. I have drunk. У меня выпито. Drink, drank, drunk. Глагол неправильный, значит третья форма. Форма в столбце, смотрите неправильный глагол. Пить, drink, drank, drank. И третья форма, drank. Здесь везде берете третью форму глагола основного третий столбик и не забывайте, что I have, что бы вы ни сделали и это привязано к этому моменту к настоящему, вы купили все I have bought, и никаких воздей, что бы вы ни сделали вы не говорите, потому что это будет прошедшее время, оно не относится это к прошлом, я купил I мой бог или вы шли с ванны не говорите, что I wash I washed, я помылся Нет, вас никто не поймет I have washed, потому что с вас вода капает Вы же сейчас помеялись Have, этот глагол, говорит, что это Относится к настоящему времени Так же, как в вот этом предложении настоящим длительном Где процесс, где длительность Где непрерывность Вы говорите, глагол am Я есть drinking Моющимся, здесь не глагол Вот глагол, где, который подтверждает Что это настоящее время I am drinking – моющийся. Drinking – это митие или моющийся. А здесь этот глагол показывает, что это настоящее то же время. У меня I have drunk – выпито. Вот и все. Здесь результат – I have drunk – у меня выпито. А здесь процесс. Я нахожусь в процессе питья. I am drinking – ничего сложного дорогие и вот этот тип действия это очень сложный тип действия это последний тип действия, это настоящее длительное завершенное время это вот когда к обычному простому предложению вот это обычное простое предложение но к уже сложной форме вот например э что необходимо помнить добавляется время какое-то видите тут for two hours, в течение двух часов Например, как сказать, я пью э, какую-то воду в течение двух часов. Здесь просто формулу эту надо запомнить. I have, I have, у меня been drinking for two hours. То есть, я есть пьющий, пьющий for two hours. For two hours говорит о том, что это результат два часа. Это уже результат. А здесь drinking. Говорит, что вы есть пьющий То есть, такую форму надо запомнить. Вставляется просто been. Я есть пьющим. For two hours. Если вы идете куда-нибудь, вы можете сказать I have been walk. Ну, идти пешком. Walk. Не work. Работать. To work. Uh, to walk Walking. I have been walking for... 2 hours а вот, я есть идущим два часа или вы допустим играли в теннис К вам кто-то подходит все это в настоящем времени хотя звучит как прошедшее кто-то подходит а вы играли в теннис вы ракетку бросаете пот вытираете себя вы не скажете что я играю уже два часа как обычно здесь не подойдет вот этот тип действия I play tennis for two hours. I play tennis. Я играю tennis for two hour. Два часа. Здесь не подойдет. Здесь необычный. Здесь по жизни я играю, я пью 10 там ну, 10 раз в день, пятнадцать раз в день. А здесь время. Я играю, допустим, в теннис уже два часа. Значит. Я есть играющий тенни два часа. Вы вытираете пот и говорите. I have been... Здесь вместо drinking вы говорите. I have been playing. Я есть играющий. Playing for 2 hours. Я есть играющий два часа. Но это в том случае, если это относится к настоящему времени. Если вы подошли к дому своему, в котором вы прожили 10 лет берете за стенку это к настоящему времени все относится к сложному вот этому самому типу действия последнему вы берете за стенку и говорите I have been living for 10 years я живу в этом доме 10 лет вы показываете непрерывность непрерывность или вы можете сказать я живу в этом доме всю мою жизнь. Как мы скажем? Мы скажем очень, очень просто. I have been живу. Living this house for всю all мою my, my life. I have been living this home all my Life. Ничего сложного нету, Просто потренируйтесь. I have been drinking. I have been living. I have been playing. То есть, если вы хотите что-то сказать и добавляете к нему время, я уже играю 2 часа. Я живу в этом доме там 10 лет. Или я живу в этом доме всю мою жизнь. Это тоже длительность. Это тоже процесс. Вот, вот похожий на вот этот. I am drinking. Drinking. Я есть пьющий в данный момент. Я есть читающий данный момент. Я есть пишущий данный момент. Окончание ING. Именно в данный момент. Именно в данный секунд, Но здесь добавляется к этому еще, видите, например, два часа. То есть я есть играющий, или я есть пьющий. Два часа. Все. Здесь другой тип действия. I have been. Играющий. Playing for two hours. Два часа. Или я есть э, пьющий. Я есть работающий. Как мы скажем? Я есть работающий 15 минут уже. I have been working. все For mm, 15 minutes. For 15 minutes. Я есть работающий. I have been working for uh, 15 minutes. Или я есть читающий. Уже 10 минут. Как мы скажем? I have been reading for 10 minutes но это к тому моменту, если вы читаете и к вам кто-то кто приходит и говорит, что ты делаешь вы можете сказать I am reading это вот этот тип действия будет я и считающий I am reading я и считающий. здесь вы скажете I have read у меня прочитано если хотите в результате сказать а здесь вы будете говорить то если вы читаете, и к вам кто-то зашел, спрашивает, что ты делаешь, вы говорите, если хотите так сказать, что вы э, не просто есть читающий, как вот здесь, I am reading, а вы здесь говорите, что I have been reading for two hours, я уже читающий здесь два часа, это к настоящему времени относится, когда к вам кто-то зашел и видит что вы читаете, вы можете сказать I am reading все, это вот процесс, действие процесса я нахожусь в простейшем течение. а здесь вы хотите подчеркнуть в этом типе действия что I have, been, I have been reading но в течение двух часов for two hours здесь просто добавляется два часа а здесь просто в процессе находитесь, но без времени I am reading Понимаетесь. мойтесь I am washing. Если к вам кто-то позвонил, и трубочку берете, мокрую, и говорите, I am washing. Но если хотите, я уже моюсь два часа, значит, вы должны к этому добавить, вот этот, другой тип подобрать, вернее, вот этот. I have been washing for two hours. Я уже моюсь два часа. Я уже играю 3 часа. Я уже иду 5 часов. Я уже покупаю 15 минут. Я уже продаю целый день тоже целый день, all day, это тоже будет относится, относиться к этому типу предложения. Итак, кратенько еще раз обощу. Если я пью, я читаю, я пою каждый день, через день, я пью водку с моими друзьями, это простой тип предложения. Я I drink, I dream. Если я хочу подчеркнуть, когда мне звонят, что я есть моющийся, я есть пьющим, я есть дающим. Я использую вот этот тип предложения. I am drinking. Я есть пьющим. Я есть читающим. Я есть поющий. Используется глагол am и основной глагол пьющий, читающий с окончанием Все. Но если тут будет добавлено какое-то время, я есть пьющимся, уже 20 минут, то это будет вот этот тип предложения. Здесь используется другая эфра. I have been пьющим здесь мы хотим показать, что это результат результат здесь у нас процесс, длительность непрерывность, я есть моющийся я есть броющийся, я есть покупающий в эту секунду, в этот момент здесь я купил здесь я продал я взял, I have taken, все, taken третья форма глагола берется я выпил я выпил, это к настоящему моменту относится, если вы вот только выпили на вас смотрят вы не должны сказать я выпил. Так, drink, drank. I drank». Вы должны сказать I have drunk. У меня выпито». Все. Третья форма глагола, глагол неправильный. Потом с таблицы берется drunk. У меня выпито». Здесь, здесь процесс, длительность, непрерывность, я из пьющимся. А здесь я выпил уже. Все, I have. Drunk. drunk. Здесь инговая форма и окончания. И глагол M в настоящее время. Здесь глагол have. У меня I have. Выпито. Drunk. Drunk выпито. А здесь, когда к обычному предложению какому-то, что я уже пью два часа, или я уже играю два часа, или я уже чищу картошку 2 часа, или я живу в этом доме всю мою жизнь. Вот. Или я уже пью два часа. Значит, вы говорите здесь I have been drinking for two hours. Итак. Present Simple, дорогие друзья, это вот это предложение, настоящее, простое, я пью, я пью каждый день, я пью через день, я пью каждый месяц, я пью 25 раз в день, я пью с своими друзьями, я не пью, это обычное предложение, I drink, все, это вот это, в основном глагол используется и все. А здесь Present Continuous, это вот длительность, непрерывность, это вот процесс, I am drinking, все. Здесь я выпил. I have. Я выпил. Это вот present perfect. Глагол have должен не использоваться. И если глагол правильный, то окончание иди А если неправильный, то третья колонка таблицы неправильных глаголов, которая есть в любом учебнике. В данном случае пить ⁇ это неправильный глагол. Вы берете из книги. Drang. Все. Третья форма глагола. А если работал, я я сделал, я работал, вы говорите I have wegged добавляете к правильному глаголу к кончанию, иди. вот и все и наконец настоящее длительное завершенное время это вот когда вы что-то делаете непрерывно в течение какого-то времени здесь данную минуту вы делаете I am drinking, я из и у вас стакан к губам прижат а здесь когда вы что-то сделали в течение нескольких часов или в течение своей жизни, где есть непрерывность и процесс, но у вас уже что-то сделано. Вот. у меня, значит, я уже пью два часа, значит здесь I have drinking for two hours. Это вот эта форма have been и глагол добавляется в окончание in. Вот и все, дорогие друзья. Дорогие друзья, на этом наш урок номер 80 завершен. Я желаю всем вам удачи, успеха. В этом, в этом прямоугольничке, который внизу, нажимайте, кликайте, подписывайтесь на мой канал. Я с вами прощаюсь. So long, Пока.